Это было по сделкам в этом году, принимали несколько раз, чтобы они проходили так же хорошо, качественно. Вот правда, наверное, тот партнер, с которым сделка проходит на одном дыхании, потому что люди приходят настолько подготовленные, они понимают, что было происходить, они не понимают, сколько они выправят в банки, Всю последовательность. Поэтому у вас очень качественные, хорошие клиенты. Мы желаем в следующем году, соответственно, чтобы они росли прогрессии, но она с вами успешных продаж, вот мы всегда готовы идти на помощь, обручать, торопить, по выходу сделок. Спасибо большое. Вот, а Дмитрий, мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Очень было приятно работать в этом году с вами. У нас было, прошло очень много сделок и Всегда, как Светлана сказала, все проходит четко, не ну, ура, и я хочу пожелать, чтобы у вас было очень много таких клиентов, с вами очень приятно работать, я надеюсь, 2021 год у нас будет таким же продуктивным. Ура! С ура! Всегда на связи! С наступающим! Так, а подгелочка Да, да, конечно. Сфотографируешь, пойдем. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß